во что и как можно вложиться. Разберемся, как получить доступ к биржам. Чем отличаются акции от облигаций и можно ли можно ли на бирже купить зерном? Это можно уже землю продавать, тем самым, ну как продавать это, как сдавать квартиры и продавать их. Квартиры тоже. Тут добавляю, куда вложить? И зерно это намек на то, что земли тоже можно сжимать. Что вы узнаете? Что такое биржа и зачем инвестировать нужно брокеру? Как работают самые популярные инструменты инвестирования? Что такое биржа и брокер? Все просто. Биржа это рынок. Как овощной, но только вместо овощей на нем продается ценная бумага. Биржа? Следит кто сколько чего купил, сколько чего в продаже сколько чего в продаже осталось. Смотрите, смотрит, чтобы все продавалось по закону, и никто никого, никого не обманывал. В каждой стране обычно есть своя биржа. Часть не одна. Часто не одна. Самая крупная биржа. Это у нас Соединенные Штаты, которые сейчас доллара считают. Такая штука, есть еще криптовалюта USDT, так она называется, тоже доллар. Прикиньте, брокер это компания, которая получает все нужные лицензии для биржи, соблюдает ее правила и платит по ее тарифу по ее тарифу. Вы можете написать брокер, будете платить по его тарифу и соблюдать его правила. Брокер представляет частным инвесторам доступ на бирже и берет с них за это комиссию. Вот, за вас берет комиссию. Инвестор открывает у брокера счет. Вы, инвестор, открываете у брокера счет. Кладете туда деньги говорите брокеру. Брокер. Счет кладет туда деньги и говорит брокеру, что в каком количестве на эти деньги нужно купить или продать на бирже. Раньше люди ногами шли на биржу или звонили брокеру, чтобы подать заявки на покупку или про продажу. Но сейчас все происходит через интернет можно не выходя из дома выбрать подходящего брокера заключить доллар и за сутки получить доступ к бирже через специальную программу личный кабинет в браузере или приложение для смартфона самые ценные бумаги в физическом виде уже не существуют, только в электронном Ну есть некоторые биржа большая оптовая база где торгуют цены бумаги Получите доступ напрямую к бирже, сложно нужно, нужен брокер. Это тоже, конечно, понятно. Брокер. Посредник у которого есть доступ к бирже. На биржу. Частные инвесторы покупают и продают бумаги на бирже через брокера. Конечно, за комиссию. Вышло как-то так. Что можно купить на бирже? На бирже можно. На бирже много разных отделов. Они называются рынками. На рынке можно купить акции, валюту, драгоценные материалы и даже зерно. В первую очередь нас интересует отдел, где торгуют акциями. Фондовый рынок, кроме акций, там можно купить облигации и NTF. NFT. NFT. ETF. кстати, сейчас в Это инвестор. Сейчас рассказываем про... Каждый инструмент, они не так страшны, как кажется из-за названия. Вот что вложить, облигация. Купить облигацию значит дать государству или компании в долг под процент. Сейчас, как в Украине, военнооблигации облигации действуют, поэтому там тоже можно подзаработать. Заступ компании хочет расширить производи... производство а на эту... Ей нужны деньги? Так, все, ночь.